В сентябре 2018 года на крупнейшей транспортной выставке «Инотранс» в столице Германии состоялась мировая премьера высокоскоростного юнибуса Skyway. Его беспрецедентные технические характеристики — это результат продолжительной работы сотен сотрудников закрытого акционерного общества «Струнные технологии» под руководством генерального конструктора компании Анатолия Юницкого. Несколько лет она велась в режиме полной секретности — о причинах которой нам рассказал сам создатель Skyway. В любом случае, как уже показало отсутствие в Берлине каких-либо новинок от компаний, разрабатывающих самую скандально известную транспортную систему, якобы составляющую конкуренцию Skyway, кто говорит, не делает, кто делает, не говорит. Там стоит модель э -э, этого и нелета. Сейчас уже ее уже два года стоит. Да, там стоит. Потому что мы сделали модель, чтобы продуть. И получили уникальные характеристики. При этом, когда мы продували в Санкт-Петербурге, в одном из таких ведущих э, институтов, где есть труба и так далее, которые говорят, мы знаем, как продувать, у нас специалисты, доктора наук по аэродинамике и так далее. И когда продули и сказали, что CX, 0,25, я сказал, вы что, у нас цикл должен быть 0,05, вы ошиблись пять 5 раз, они говорят, как? Я говорю, давайте разбираться с вашей трубой, и стал смотреть, я говорю, смотрите, вы что, не соображаете, что ли, а это доктора наук. Я говорю, смотрите, вот стоит модель, она не очень большая, у вас стоит подставка, стержень, на котором стоит, вот спали с толщиной, так вот, у нее cx около единицы, и представьте, что по мидалю, а у нас cx 0,5, увеличьте 20 раз. Считайте, что вот такую поставили вот фанеру, и это сопротивление переходит Понятно. на юнибус. Указал на одну ошибку, на другую, на третью, тем, кто говорит, мы знаем. Да? И они три месяца переделывали, а потом продули. Они трубу переделывали три месяца, чтобы правильно продуть и подтвердили CX. Понимаете? Так эта работа вот по скоростному началась давным-давно. И модель не показывали не потому, что ее не было, потому что нельзя это показывать раньше времени. Там все конкурентам, там все нашим противникам.